Друзья, на что мы разберем с вами еще одну новость, на этот раз мне посоветовали посмотреть на новость, которая похожа на абсурд, но тем не менее интересно было бы добраться, собственно говоря, до истины. Новость следующая. Ученые заявили о существовании на Земле более развитой цивилизации. На это указывает сенсационная находка – древний камень со встроенным микрочипом. Ученые сделали предположение о том, что миллионы лет назад на Земле существовала цивилизация более совершенная, чем наша. Такое открытие было сделано после изучения сенсационной находки. Слово сенсационно встречается уже ну как минимум два раза. Летом прошлого года в Краснодарском крае местный житель Виктор Морозов обнаружил странный камень с микрочипом внутри. При изучении возраста камня оказалось, что ему около 250 миллионов лет. Результаты исследования артефакта ученые огласили на прошлой неделе. Где? Где результаты исследования артефакта? Вот первый вопрос, который задаю. Вот смотрите, сколько классной рекламы. Кстати говоря, мне в прошлый раз сказали, что у меня не включен этот блок. Это неправда, этот блок у меня включен, но вот почему-то он эту рекламу не блокирует. В общем, друзья, я не вижу нигде результаты исследования, которые ученые огласили на прошлой неделе. Так, ну первое, что немножко вызывает вопрос, это, конечно же, что они говорят, что существовала цивилизация более совершенная, чем наша. Правильно я понимаю, что они в этом микрочипе углядели, что он более совершенный, чем наши микрочипы. Вот в чем вопрос. Ладно, так, значит, давайте начнем с того, что скопируем это название. Ой, скопируем это название и посмотрим, что нам подскажет Google. И подскажет ли он нам что-нибудь. Так. Так, ученые заявили, о существовании они на земле более. В общем, я тут вижу опять всякую ерунду. Но давайте давайте начнем, так сказать, с первой ссылки. Ох ты, какие классные фотки. Ученые пришли к выводу. Известно, что нашел его местный житель Виктор Морозов во время рыбалки. Вот смотрите, история начинает уже, так сказать, раскрываться. Во время рыбалки на реке Ходзь вблизи города Лабинска По примерным подсчетам, его возраст составляет около полумиллиарда лет. Во, вот он сам камешек. Смотрите, вот он, вот он микрочип. Видите, это точно-точно микрочип. Сомнений просто быть не может. Это может быть только микрочип. Вот он возраст. В общем, по всем признакам. По каким всем? Вот по этим? Вот это все признаки. По всем признакам она была даже наиболее совершенной, чем настоящие современные люди. Другая цивилизация была. Более современные, более совершенно, чем современные люди. Вот они все признаки, вот эти вот все признаки. Источник мирных новостей. Ну, я даже не знаю, хочу ли я туда идти. Научная сенсация. Ученые доказали существование другой цивилизации на Земле. Да, Но здесь мы видим то же самое. А вот и научная лаборатория, в которой ученые совершают научные сенсации. Вот диван научной лаборатории, на котором они сидят. Вот младшие научные сотрудники, вот, собственно говоря, старший научный сотрудник. Вот один из них держит в руке, собственно говоря, сам артефакт, который здесь вот бережно лежит на газетке. Вот, я так понимаю, научная литература института. Вон там, если я не ошибаюсь, это апельсин. Подготовка к Новому году идет полным ходом. Так, ну, собственно говоря, мне кажется, что мы здесь больше ничего такого не увидим. Так, можно, конечно рандомно еще куда-нибудь зайти. Ну, потому что наша цель с вами найти действительно, были ли какие-нибудь ученые здесь, или это просто полная ерунда. Удивительный артефакт, камень с микрочипом. Ученые, вот смотрите. Ссылка ведет куда? Ссылка ведет на саму же газету, поиск для ученых. Ой, какой ужас. Ладно, давайте сделаем с вами еще, еще что-нибудь. Виктор Морозов города... Лабинска. Так, заходим с вами на, на, на Google. Так, давайте сделаем так. Так, значит, и пишем. Виктор Морозов, Лабинск. Ну, посмотрим, поможет нам это или нет. Образование в Лабинске. Ну, давайте посмотрим, какое образование в Лабинске-то. На Земле существовала более развитая цивилизация, доказали ученые. Так, ну, я так понимаю, здесь тушите свет. Вот это классно. Но ну, мы не можем не посмотреть, конечно же, на эту новость. Значит, э... да. Здесь опять-таки, опять-таки, ладно. Что-то еще есть такого интересного. Когда ловил рыбу. <смех> <смех> ну, в общем, я так понимаю, что... Все это. О, вот смотрите, нам подсказывают, что отсюда это и походу дополнили немного от себя. Вот смотрите, кто-то достиг истины. Давайте посмотрим, что это. Откроем это в соседнем табе. История Армавирского камня с микрочипом. Эта история началась зимой 2014 года. Так, отделение Группы Космопоиск обратился уже Сергей Кудрич, обратите внимание, а где же наш Виктор Морозов из Лабинска? Так, значит иллюстрация расхождений делящихся хромосом из по биологии. Так, ну вот здесь вот служит что-то такое более, вот наша лаборатория. Так, это во. Вот я так понимаю, вот это вот и есть... Э, ой, вот это и есть истина. Таким образом подтвердилась гипотеза о том, что на камне остался отпечаток древней морской лилии. Подробно, подобные находки уже поступали в космопоиск, и каждый раз вместо того, чтобы пополнить коллекцию сторонников палеоконтакта, такие экземпляры отправлялись в лучшем случае в палеонтологический музей. Ну, вот, друзья, по-моему, мы с вами и достигли чего-то, что может быть хоть... Э, как, Каким-то приближением к тому, что произошло на самом деле. Вот смотрите, мы с вами сейчас увидели замечательный пример, как новость трансформируется из чего-то такого обычного в вот-вот-вот в это. Вот-вот-вот-вот в это. На это указывает сенсационная находка древний камень со встроенным микрочипом. Я так понимаю, что речь идет о том, что никаких исследований нет, никаких там публикаций, ничего. А просто кто-то что-то нашел отнес в организацию, которая может этим заниматься, которая сказала, ребят, да, все нормально, может быть, даже действительно проверили и увидели, что это все совпадает, и что, как там это, морская лилия. Ну, вполне, честно говоря, я признаюсь, мне не кажется, что это микрочип. То есть, это, конечно, необычный такой паттерн, но все-таки... Ну что ж, отлично, большое спасибо всем за внимание. Вот мы разобрали с вами еще одну замечательную новость.